Не переживай, так сильно. Слышь, меня. Кто нам поможет на звезду, как скот, неизвестно куда. Хватит брать. Каждому дали место без вибромассажа. А еще у меня шатулантур Тур неохлажденный. Кто-нибудь вообще испытывал подобные страдания?